Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Магивара. И сегодня вышло крутейшее обновление в Бравл Старсе Потому что нам выдают компенсацию за герсы Сейчас вы увидите Переработка снаряжения Значит, доступно новое снаряжение, а старое убрали И нам за жетончики и детали дают монетки Это, конечно же, мой твинг Сейчас просто зачислилось 515 на твинг Вот, на твинге я сейчас зашел посмотреть, что, что вообще происходит здесь Давайте зайдем в магазинчик. Тут какие-то акции со значками. Прикольненько. Кстати, такого не было раньше. И у нас бесплатный мега ящик плюс новый значок. Крутяк. Давайте попробуем открыть их. Награды. И что-нибудь выбить. Ну, это, конечно, маловероятно. Пройду, пройдусь обязательно по всем своим uh, твинкам. И uh, узнаю, что выпадет. Узнаем. А в конце я зайду на свой основной аккаунт. И вы увидите... Просто дичайшую компенсацию Это уже второй аккаунт 1800 монеток Прикольно Уже лучше Тут какое-то испытание Новый режим ШД Так и Ждем комп... Мегаящик Кстати говоря Детали уже не падают И у нас выпадает гаджет Кстати говоря Ну как обычно Детали уже не падают Герсы не падают Поэтому Если 6 предметов Это 100% Какой-то предмет новый Наконец-то старая, так добрая э, Примета Так, это уже третий аккаунт Вроде бы И Последний твинг Погнали в магазинчик Посмотрим, что выпадет Также опять значки Тут всякие скинчики Снова пять предметов и ничего Ну, да Ну и что ж, ребятки мой основной аккаунт. Интересно, что же нам дадут? С ума сойти, ребята. С... Подождите. Миллион четыреста сорок... Нет. А, сто сорок тысячи пятьсот Я слепой. Ну, сто косаря. Просто с ничего. Охренеть. Я, я просто в шоке. ребят. вы... вы... Сколько у вас вообще монеток, мне интересно? Напишите в комментариях. У меня просто... Я в шоке. Я, я смогу докачать всех до 11 силы. Всех абсолютно. Это просто шикарно. Это просто шикарно. Так, здесь тоже мегаящик забираем. 5 предметов. Но у меня все есть, поэтому... Тут даже можно и не, и не смотреть за предметами. 145. Ребята, если вы хотите, чтобы я... А, вот золотой ворон еще. Так, цели меняются. Ребят, если вы хотите, чтобы я купил золотого ворона, так как у меня серебряный есть. Если хотите, чтобы я купил 20, за 25 тысяч монет, то ставьте лайкосик. Набираем косарь. Я покупаю его. Ну, вы не наберете столько. Ладно, шучу. Ну, лайков 100. Лайков 100 и будет нормально. Я куплю этот скинчик. Так, ну что ж, ребятки. Тут новые герсы. Это что-то такое. В общем давайте фичу э, от мм воспользуемся купим за бесплатно за два косаря то есть бесплатно мы не тратим ничего просто получаем э, мифический гирс на джин и давайте на него купим еще один гирс и полетим в новый режим э, пиявка новый режим да, старый но новый э, для сегодняшнего времени в общем-то полетели обалдеть 145 тысяч я могу реально всех докачать до 11 сил. Главное э, найти очки силы. И все, можно просто кайфовать. Но только э, проблема в том, что надо еще за монеты покупать герсы. Если посчитать э, по косарю на каждого, по два косаря на каждого, потому что там два герса, то надо потратить 120 тысяч монет. Если на всех. 120 тысяч монет. Ну это нормально? Нет? хоть бы по одному купить вот ну не знаю для меня важнее это 11 сила буду на это копить потом на гирсы потом буду копить так у уже гирс работает кстати говоря видите какой красивенький он внизу вообще, он вообще по-другому а -а отображается то есть Выглядит прям вообще красиво. и забираем тика. Что-то спеков много развелось. Справа два. Снизу. Обалдеть, двумя колючками попадают. Как они попадают, реально тоже начнут раздражать. Все, он умер она не попалась. да как она закрутилась? теперь я сейчас проиграю. а да? ну что ж ребятки, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. классное обновление.